Сегодня я собираюсь провести 10 безупречных поездок в Убере, чтобы мой рейтинг, как у пассажира, поднялся с 4.92 до 5 звезд. Здравствуйте, мы Здравствуйте. вам с гостинцем. Это вам. И что за гостинцы? Просто улучшить ваше настроение в дождливый день. Спасибо. Я вам по-любому пятерку поставлю. Зачем мне это? Я хороший человек и ума не приложу, почему некоторые водители ставили мне меньше пяти звезд. И сегодня я хочу, чтобы за 10 поездок справедливость восторжествовала. Вы смотрите художественный фильм через терник 5 звездам. Меня зовут Рома Хений, сейчас будет гениально. Погнали. План на первую поездку – быть максимально вежливым подарить подарок. Как вообще думаете, нужно себя вести, чтобы водители ставили пятерку? Вот интересно, от чего это зависит? Главное не мешать. Поехали сюда и поехали туда. Не указывать, да? Да. Оценка внутри должна быть в душе. Это мудро. Убери плохо поставить 5 баллов пассажиру. Нужно сначала 4, потом только 5 включается. Мы вообще часто катаемся на такси. Сегодня решили сделать себе такой праздник не только себе и водителям. В общем, решили повышать друг другу настроение, скажем так. Поэтому вы у нас сегодня первый водитель. Мы решили вам презентовать такой подарочек. Я купил термос в ближайшем супермаркете High Quality English Brand. И вот так его запаковал. Как смог. Это термос. Чтобы у вас там был чайчик тепленький, кофеечек. Вау, что себе. Спасибо. Вам спасибо. А, приятно да. сделать вам приятно. А, от вас служба какая-то или от себя? Просто от себя. Решили сделать людям праздник, так сказать. А, да. Хорошо. не хватает праздника. Спасибо. И вам спасибо. С нас 5 звездочек. А, ну да, да, да. Смотрите. 4 ставлю, потом 5. Потому О, 5 не получается. Понял. Класс. Спасибо большое. Всего хорошего. Всего доброго. Всего доброго. Первая милая поездка есть. Начинается хардкор. Это фишай. Короче, вот то, что вы видите на диване, это реквизит для 10 поездок, за которые мы собираемся повысить мои 4 и 2 в Убере до 5 звезд. Здесь очень много идей. Каждая поездка будет чем-то интересна. Но прежде всего я хочу поменять аватар. У меня тут просто такой достаточно серьезный аватар. Показываю. Вот посмотрите. Вот такой вот у меня серьезный аватар. Это такой злой. Нужно заранее предварить располагать человека к тому, что сейчас будет приятная поездочка. Более того, я когда делал тестовую съемку этого видоса, мне по секрету водитель намекнул, что некоторые водилы могут ставить пониже оценки из-за того, что ну, человек выглядит как будто он живет лучше, чем они. И это вызывает у них какую-то зависть. Поэтому у меня обычная белая футболка, ничем не примечательная. Мы, собственно, сейчас делаем мне снимочек. На, вот так. Вот и все. Все дела. Так. Легкий наклон головы говорит о том, что я добрый. Итак, вот, значит, такая примерно у нас получилась фотография. Фотокарточка, так сказать. Mm -hmm. Мы ее сразу устанавливаем себе в Uber. А теперь посмотрите: вот что, э, Ну, красотища, красотищечная. Ну и, собственно, начинаем куролесить. Переживаем жесть. План на вторую поездку спеть любимую песню водителя в караоке. Это я к вам, да? Роман? Да, я Роман. Ну, что, Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше настроеничка? себе. Чего? А чему тут рад? Ну, не знаю. Я вот сегодня решил всем улучшать настроение. Вот вам сразу гостинчик. О, спасибо большое. Это вообще замечательно. Рад, что вам нравится. Я вообще, знаете ли, буду в конце недели участвовать в конкурсе по караоке. Ага. Вот. Поэтому, если вы разрешите, я бы хотел спеть вам какую-то песню вашу любимую. Да пожалуйста, Владимирский Централ. Владимирский Централ. Сейчас попробую. В этот момент я забоялся, что вы подумаете, что это постанова. Но он на самом деле заказал Владимирский централ. Первый раз его пою, постараюсь не подвести. Так. Сейчас. Просто я любитель шансона. Понял вас, давайте попробуем. Весна опять пришла, и лучики тепла. Доверчиво глядят в моем. Окно Опять защемлет грудь И в душу влезет грусть По памяти пойдет со мной Владимирский Централ Ветер северный Этапом истории зла немерено Лежит на сердце тяжкий груз Владимирский Централ, ветер северный Когда я банковал, жизнь размерена Но не очко обычно губит. а 11 туз Как вам? Классно? Да, начало, конечно, было так, ну, а вот уже под конец нормально начал. Да, работать. я первый раз пою эту песню. Не, ну, я ж не говорю, что. Не, мне очень важен ваш отзыв, конечно. Не, нормально, нормально, я говорю очень хорошо. Класс, я рад. Но я вам поднял настроение? Конечно. Класс, Здорово ехать с открытыми людьми просто. Это шикарно. тут а то бывают, садятся нездоровые, если вылазят нездоровые. Ну, извините меня, когда садится пассажир, закидывают мне ноги вот сюда. Так. Едет за 20 гривен, мне что, надо ему это? Он садится в мою машину. Конечно, конечно. Это ваше частное собственность. Все. Все всего хорошего и вам всего доброго. Спасибо. Класс. Я вам их обещаю. Все, до встречи, Есть. Теперь мы договоримся с водителем. Мы рассказываем анекдоты, если смешно, с вас 5 звезд. Вот, поэтому, значит, он говорит, что, серьезно? Он говорит, нет, шуточку. Здравствуйте. Я мы тут смещаю. решили анекдоты друг другу порассказывать, так что, если хотите, можете с нами поучаствовать. Если вам понравится, с вас 5 звездочек. Это Справедливо. важно. Справедливо. А я, в принципе, ну и никогда меньше не ставлю. Я не ставлю даже, если это какой-то не, Нам надо, чтобы вы обязательно поставили. Да, да. Вы, а, это так. знаешь как Сейчас мы такие анекдоты рассказываем, что это будет первый раз, когда вы поставили <этих соматчик>. ну, <свот> Собака по имени Гаврила, Гаврила может произнести почти половину своего имени. <ссылка> муж и женой смотрят ужастики. Так. Тут, тут на экране появляется чудовище и жена такая, а, мамочки! И муж и говорит, ну да, очень даже похоже. <свот> Значит, еврей такой примерный, всегда все делал, как должен делать верующий еврей все по торе носил пейсы там правильную одежду И один момент решил значит понравилась ему девушка пойти на свидание Ну там постригся надел обычную одежду как и у всех людей всю жизнь был правильным а вот один раз решил сделать исключение выходит только на дорогу его бжж, сбивает машина сразу ну и, значит он поднимается на небеса спрашивает у бога говорит боже за что а бог говорит мойша ты а я тебя не узнал приемы хирурга да он говорит не боись Серега. Все бывает в первый раз. Пациентам, так я не Серега. Ну, Серега, это я. Это хорошо. Так, слушай, любитель читать в туалете случайно обосрался в библиотеке. Хорошо, я веду, я веду. Хорошо, такой профессиональный такси. Где-то на вокзале евреи открывает дверь и спрашивают таксиста: а на хрещатик, ну сколько? Тот говорит, ну, 50 гривен. Тот говорит: а если я с и поеду? Ну, тоже 50 гривен, какая мне разница? с Смоешь или без? Он закрывает дверь, разворачивается и Человеку не вдалеке. Моша, я тебе говорил, ты ничего не стоишь. Короче, учение в артиллерии, да, ну и, значит, говорит командир, говорит, смотрите, если из пушки стрелять, она, ну, снаряд, летит по параболе, ну, по дуге, ага. такой летит. Ага. Один из солдатиков говорит, а если... Получается положить пушку на бок. Это же можно из-за угла стрелять. А он говорит, можно, но по уставу не положено. Ты че весь синякак ты такой? Да я вот недавно буеран купил, вот он меня постоянно ранит. Так ты его выкинь. Ну я и пытаюсь. про такси. Раз уж мои здоровья. Значит, садится мужик такой в машину внезапно к человеку за рулем. И говорит, гони на А таксист говорит, ну гоголь, конечно, козел. Это хороший, слушай. Как вам? Вы кого, кому пару первенства даете? Ну, блин, не знаю, тяжеловато. Пару и там было, ну, хорошую. Я бы вот ему отдал. Да. Ну, вот он и заказал такси, поэтому ему и 5 звезд, собственно. Все, я заслужил. Сделано. Теперь я подарю водителю бабушкин судочек с сырниками, которые я до этого заботливо купил в ресторане. Сырнички есть у вас? Хорошо. А сколько у вас в порции? Пять штучек. Пять штучек. Ну, давайте две порции, по пять штучек. Хорошо здравствуйте как ваше настроение погода была, я сегодня сделал себе миссию повышать все настроение гостинчик вам принес ага, Спасибо. это вам Благодарю. Я шоколадный. это будет кому-то гостиница от вас ага, Спасибо. только что был у бабушки она меня кормила как это обычно делают бабушки я вот буквально был у нее вчера она дала мне сырников вы едите сырники да. Вот. У меня еще осталась большая часть, она мне снова вручила сырники, поэтому я не знаю, хотел бы вам их презентовать. Спасибо, сейчас Не голоден. Ну, на будущее. Смотрите, тут много, они все очень вкусно. Это вам. Уверен, вам понравится. Это лучшие сырники в Киеве. Нежное, как крем. А судок? Судочек забирайте, господи, в Так, ладно. У него очень много. Да. Где-то здесь, на ваше усмотрение. Спасибо, Спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего дня вам. И вам, с меня под звездочек. Продолжайте. Продолжайте поднимать настроение. Конечно, так же. Спасибо. Еще одна пятерка, я думаю, обеспечена. Честно говоря, каждый раз так ссу это делать. Очень страшно, я переживаю, но я беру себя в руках. Люди, конечно, стесняются, страшно еще больше, чем я. Очень аккуратненько, так прям с осторожностью принимают мои приятности. Ну, тем не менее, как бы это ни было, мы с вами своего добьемся. Чек. Теперь я буду делать вид, что у меня день рождения, и выпрашивать пять звезд в качестве подарка. Спасибо, Жека. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, у меня сегодня праздник. Сегодня у меня день рождения. Еле помещаюсь с этими шариками всеми. Как ваше настроение? Хреново, ехал 2 километра к вам, а буду ехать теперь километра семьсот. Ну, я вам могу немножко возместить это гостинцам, пожалуйста. Ух ты! Это вам. Вот это сладости, это ну, мне, я вам скажу, еще денег подарили, поэтому сменяйте и и чтобы все было справедливо. Все, спасибо. Лучший мой подарочек это 5 звездочек мне. Любовь, любом спасибо большое. Всего хорошего. хорошего. Хорошего дня вам. Готово. А теперь мы будем подлизываться к водителю и хвалить его, за что не попадя. Здравствуйте. Здравствуйте. Роман, да? Да. Вот мне нравится, когда водители заезжают. Не просто на дороге стоят, а вот прям так в кармашек, чтобы не думать, знаешь, когда можно открывать дверь, когда нельзя. Ну да, как не безопасно. Вот я тоже так думаю. Что вам большой плюсик за это. Сказал, даже плюс звезда. Я думал, плюс пять. А я видел у Ромы, вас зовут Андрей? Да. А у меня тоже Андрей зовут. Но правда, это церковное имя, вот. Так меня по-другому зовут. Ну, сам-то Эрик, а да. хрестили тебя как Андрей. Да, да, да. Это красиво именно. А, а как мы поедем, кстати? Через Антонович? Направо, потом налево. Отлично, обожаю ездить через Антонович. Да, да, да, это всегда хороший путь. По-другому не поедешь, он стал односторонний. Ну, вы знаете, я разное видел. Иногда такие пути выбирают. О! Поворот, класс. Поворот отлично выполнен. Какая-то работа инструктора. Мы на самом деле просто такие люди, знаете, если кто-то делает свою работу хорошо, мы считаем, что это нужно подчеркнуть человеку. Полезно и приятно. Оп, на зеленый, красиво. Хорошо было. Да, в районе Катюши там на секундочку буквально. Я Выскочи, быстренько. Шарик. Я быстренько. Хорошо. А вы сладко едите? Ну да, иногда. <calculation> У меня тогда для вас гостиничек. Пожалуйста. О, спасибо. Не откажи. Приятно. Приятно делать приятное профессионалу. Реально приятно, приятно. Мы еще понимаем, что делать всегда остановку, это такая неприятная история. Я часто замечаю, что водители как-то нервничают в этот момент, подгоняют. Самому неловко становится от этого. А часто бывают, даже ждешь там. Бывают люди там титр делают, например, в супермаркет едут. А серьезно? Ну да, но ну, понятно, что я отказываюсь. Ну да. Спасибо большое, что вы дождали. Обычно так хорошо не ждут. Да, я уже тоже сказал, что ну приятно, когда так... Меня один раз вообще водитель наругал. Меня очень много раз ругали за это. Хотя, ну, Нет, казалось... Это же предусмотрено в эфире. почему? Да вроде вот именно, да, но не все с таким пониманием относятся. Мы кричит, я говорю, а как я быстрее могут пообедать? По правой стороне, да, получается? Да, правой, да, да, спасибо, что спросили. Ну, я, конечно, очень доволен поездкой. Да, спасибо так большое, нахо, поворот, бы быстренько так доехали. Да, почти очень... с ветерком, считайте. Все, <с> звезд, Спасибо. обязательно. Да, спасибо, спасибо большое. Так, это были 5 звезд. Есть. Теперь мы будем спрашивать, что ненавидит водитель. И яра его поддерживать Здравствуйте У вас такая жизнерадостная аватарка Мы тут как раз болтали о том, что мы ненавидим в своих профессиях Интересно было вас послушать, как у вас самые болевые точки вашей профессии Отношения клиентов, наверное, и пробки в пробке ну, ненавижу. ненавижу я вино вот люблю обычно с крышечкой Да. а вот насчет неуважения, я очень согласен с вами, я вот очень часто слышу от своих друзей, которые пассажиры в такси, они, ой там таксист это таксист то, не прав, вот это а я думаю, слушайте, ребята, а вы вообще задумывались, как вы себя ведете как вот со стороны человека за рулем это все выглядит да, согласен Согласен. У меня на работе тоже вот, с клиентами приходится работать. Так. Говорят, Кофе мне вот такой, э, не такой какой-то Я говорю, так вы же такой попросили. Понимаю. Слушай, а когда просят лоты а не латы, тебя. Это у меня вообще красные глаза наполняются. Ярко. Понимаю. Потому что ну где больше экспресса Понимаю. Да. экспресса намного быстрее. Да, интересно. Может, мы себя как-то неправильно ведем сейчас? Ну, слишком <смех> разговорчивые, <смех> может. Ну бывает, да. Слишком разговорчивые, думаю. за полтора килограмма Километра, это можно приносить, но если это было до 30 километров, это было бы тяжело. Не, ну мы согласны с этим, конечно. Хорошо, хоть да. без пробок доехали. Это раз. По-моему, мы с уважением относились, по-моему. Но, правда, много говорили, это мы учтем, согласны виноваты. А вот раздражает, когда плохие оценки ставят? Это самое плохое. Вот мы тоже не любим плохие плохое, оценки ставят. но не самое страшное для меня. Поэтому обязательно пять. Мы вам 5, 5, Однозначно. От, от меня вам 5 уже есть. Класс. Спасибо, Спасибо большое. вам большое. Спасибо вам. Всего доброго. От вы хероты наболтали просто жесть. Сделано. Теперь я буду узнавать у водителя побольше, что обычно не хотят слушать пассажиры. Я вам гостинчик принес. Это вам. Спасибо. Классная у вас эта штука, массажеры. Давно таких не видел. Деревянные. Да, да, деревянные. Я помню, раньше такие часто меня интересовали, когда я маленький был, там сидел на заднем сиденье, всегда в их пальчиками залазил эти штуки. Вы вообще этим и занимаетесь? Это ваша основная работа? Да. И как оно? Ну, как латеряй, скажем. Чего? Когда нормальные заказы бывают, когда... А же такое, нормальный заказ? А если по выходным не повышенный, вы зачем работаете? Да, мне просто интересно вообще, как это все устроено у вас. Да, пробки, конечно, угнетают. Ага, то есть вам выгодно и в пробках, в принципе, постоять. Тяжело, да? Но ну, наверное, ложитесь и сразу засыпаете. А в машине бывает спите? Я понял. А какие-то клиенты, может, интересные? С животными часто ездят, вот не интересно. Ребенка, да? Понял. Вы давно водите? Видно. Прикольных историй от таксистов хотелось бы послушать. А как это происходит? А, и что вы делаете в таких случаях? И как они реагируют? Почему не пятерка? А отзывы, отзывы какие-то пишут отрицательные. Вроде у вас не грязная машина. Я понял. Класс. Вообще идеально. Спасибо большое. Да, всего доброго. Он с меня пять звездочек. Спасибо. Короче, очень молчаливый чувак. На него попалась задача его разговорить, и это было просто нереально. Я, честно говоря, когда сел и понял, что он на вопрос, как настроение сказал, М? я подумал... Кажется, у нас проблемы, Хьюстон Ну не знаю, я вроде бы не перепрощил, там слишком не вытягивал И вроде бы постарался ему посочувствовать, сделать комплиментики, выслушал его Но он там к концу уже немножко больше прочувствовался, немножко больше проговорился Надеюсь, задачу выполнена Скажем так, не лучший случай, но нормально теперь будем сильно жаловаться, что у меня не 5 звезд в этот раз мы решили не давать конфетку, потому что это уже будет прям лишнее. Сейчас будем значит, жаловаться, что типа, почему не 5 звезд? Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Вот такая история, Ванечка. Я, если честно, думаю, что. Ну, не стоит этих эмоций. Да слушай, просто понимаешь, почему не поставить 5 звездочек? Вот я не могу понять. Я шо, я от меня плохо пахнет. Или я что-то делаю не так. У меня вроде две руки, две ноги, никому не мешаю. Со всеми максимально вежливость Ну, как-то странно просто, понимаешь. У меня этот синдром отличника с детства. У меня все время там родители говорили мне, что у тебя везде должна быть пятерка. А в Uber у меня 4,92. Как-то меня это напрягает, если честно. Ну, мне кажется, это зависит уже не только от тебя. Есть оценочное суждение, да, люди как-то тебя оценивают. Ты никогда не понимаешь, по какой, собственно, системе метрик. Они будет пятерка. пятерка сегодня. Вы поставите мне пятерочку? А я никому другую оценку не ставлю. Класс, так приятно. Я просто, честно, ну не знаю, почему меня это волнует. Я же говорю, у меня всегда такое было. Я там отличник в школе, везде отличник. А у меня 4.92, я пытаюсь понять, вот я вежлив всегда, да, то есть никого вроде не напрягаю, пытаюсь стоять всегда вовремя заранее, чтобы вот сразу подойти к такси, что там их не устраивало, непонятно. Вот, поэтому вам спасибо, конечно. Не, у меня просто я никогда не ну, есть... Даже если что-то не так происходит. Ну, поэтому... один раз было, но это да такое не так. Что а вот... что случилось? Ну, получается, мы ехали с Питерска. Навигация показала на Южном мосту ремонт, там 40 минут. Угу. И мне человек всю дорогу там, даже вы едете, там, может быть, все прям мазюкался? Да, там меня, конечно, вывели, да. Вы поставили плохую оценку, типа? Четверочку поставили. Представляете, да. Вот, вот, вот блин, охрех. А потом еду, думаю, елки-палки, я своему же принципу вот этого, да? Ну вот я так никогда не делал. Мне вот как-то почему-то кому-то что-то не нравилось. А у тебя какой вообще рейтинг? семь. Даже у тебя лучше, чем у меня. Ну я думаю, что дело в парфюме. Я просто купил кучу, новый аромат. Может, Надо тоже делать? купить ну, после этого, этого. Интересно, если бы было приложение, в котором тебя оценивают после секса, какая бы у меня была оценка? Ну, я не могу оценить с плюсом, наверное. Мне сложно сказать ну, после 10 лет совместной жизни там было. Уже троечки, троечки. Уже тут не нравится. Нужно переодеваться там в сантехниках, каких-то, как-то разнообразить. Кран, да? Кран. Это пусть она чинит, правильно? Обязательно без разнообразия никуда. Это сто Как говорится, главное, чтобы из крана не капало. Не хочу Класс, конечно, настроение вы мне подняли. Да, вы знаете, я даже так расстраиваюсь, так расстраиваюсь, что эту единицу как поставят. Вот. Да ты что думаешь, единицы, ёлки, это что ж теперь будет, а я за оценки работаю или за деньги? Ну, а, да. я, а я плачу, представляете, а мне все равно единички ставят. А это вообще жестко. Да, я даже так думаю. Все, спасибо вам большое, очень ценю, всего доброго. Вадик, это топ. <laughs> это, по-моему, был просто топ. <laughs> Чувак сам такой, знаешь, мы его даже ничего, ничего не спрашивали. И он да, просто это. сам... Фух. Да, теперь самое жесткое. Сделать водителю массаж Сейчас я буду делать самую дикую штуку И я очень переживаю Потому что я планирую Предложить человеку массаж Учитывая, что я почти всем водителям Предлагаю конфетку В начале У меня сейчас есть опасение, что человек подумает Что я до него домогаюсь Тут еще у меня такая машина Я вам скажу, прикольная приехала Ауди, Поэтому Ух! Главное, чтобы он не подумал, что я карьерист-содержанец Хватит, погнали Ребята, за такое вы точно должны поставить лайк, потому что я сейчас иду на такой стресс, мне так страшно, конечно же, и подписаться на канал, а также хочу напомнить, что у меня в комментариях происходит классная движуха, я через время после того, как выпускаю ролик, рандомным образом выбираю один комментарий и пишу для его автора фристайл трек, поэтому чем больше комментариев вы напишите, тем больше шансов, что у вас будет фристайл трек от гения. Все, вроде все сказал, лайкайте, подписывайтесь, не помешайте. Найти лихом, я вошел Здравствуйте Добрый вечер, Роман? Да Как ваше настроениечка? О, слушайте, погода неледная Что, мало заказиков? Заказа мало, ценник хороший ну. Не люблю такую погоду катать Понял, ну у меня для вас сразу повышение настроения в виде гостинца этого... Ничего себе. Ничего себе. Да. Еще ко мне пассажиров ну, Вообще как. Напряженная работа. Есть такое, что много нервов. Это работа как работа. Последнее время благодаря таким ценникам качество пассажиров, знаете, выросло. А, да. Но знаете, какое у меня есть качество, которое раньше вы, возможно, не видели. Я вообще массажист. Я вот сейчас пытаюсь всем повышать настроение, включая водителей. Поэтому, а. если вы любите массаж, могу показать вам, как это делается. Слушайте, зашли тут с Твиксом, я еще массаж предлагаю. Да, я боялся. Это какой-то прикол? Нет, это не прикол. Просто, знаете, просто в такую пасмурную погоду как-то, ну, хотелось бы, чтобы у всех было хорошее настроение. У меня хорошее, вот я делюсь. Это ничего, никаких дополнительных мотивов. Просто решил улучшить вам настроение. Если это не прикол, то вы не поверите, у меня как раз сейчас тянет поясницу. <смех> <смех> <смех> Поясницу не обещаю, конечно, но плечи можно было бы попробовать. Сейчас я тогда мастерски... Опа, отцеплюсь. Сейчас к вам немножко подсаду. Так, я при этом... Вы это серьезно? Я думал, слушайте, сэр. <смех> могут быть шутки это у вас много работы а у нас у массажистов естественно люди к нам не ездят потому что не на чем поэтому как-то не хочется терять хватку так сказать вот сейчас у меня массажная левая рука правая профессиональная травма поэтому уговорите ну, как там вам сильнее слабее Слушайте, если бы была девушка я бы вообще был бы не против впервые кстати делать массаж мужчина ну и, если честно если бы водитель был девушкой, я бы тоже был значительно больше заинтересован в этом массаже все может я тогда припаркую и сниму куртку а то через куртку не сильно только если куртку только куртку только куртку, только куртку. ну давайте, давайте. У да у меня жена вообще то есть ребенок я не, не это я думаю вы тоже порядочный да я порядочный гетеросексуальный поэтому взаимно я по женщинам не переживайте паркуюсь кстати как вам заведение бог? Бывает? боха бывает бог да Бывал там пару раз, там есть кому массажик сделать, я вам так скажу. О, вот приеду домой. Жена не поверит. Редко, да, делают вам массаж вам пассажиры? Слушайте, конфеты очень редко отдарят или что-то, да, в основном что-то забывают, потом перезвонят, нужно отвозить еще и без благодарности. Мама, Массаж массаж мне во время работы впервые. Ну, я не переживайте, не буду звонить, говорят, что у вас массаж в машине забыл, так что все в порядке. Так, хорошо, как вам по силе? Нормально? В порядок. Чувствуется профессионализм. Ваши руки? Да. Шикарно. Шикарно. Шикарно. Да, можете оставить контакты. Буду Венития рекомендовать. класс Видите, <с это нетворкинг. Я же не вообще на самом деле никуда не собирался ехать, просто решил как бы познакомиться с новыми клиентами. Заодно своим друзьям посоветуете Если бы была какая-то функция в приложении нашем такси, я бы для своих коллег оставил такой комментарий, какие услуги входят от посольства. А вы просто 5 баллов мне этот звездочек поставьте, и уже будет слава. Обувь. Да, без проблем. Да, как вам, где, где чувствуете напряжение? Есть у вас какое-то? У вас тут вроде узелки какие-то есть? Сейчас да, я... есть, есть, Ты же постоянно ездишь, руки на баранке. Ну да, да, понимаю. Вроде работа сидящая, да? да? Мало подвижности, в принципе, в жизни. Я понял. Так у вас теплое сиденье или и это нет, я нагрелся? Нет. Там есть подогрев, не знаю, если вы не включали. Я тогда, не включал. Тогда нет. Или пассажир, который ехал перед вами. Жаль, вы близко живете, Роман. Наша поездка вот уже подошла к концу. Наверное. Ну, надеюсь, 5 звездочек не обеспечены. Да. Отмены и массаж. Я в шоке, Рад, Да, и мне очень понравилось. Сюда, да, Роман. Всех вам благ. И вам и больше не, не нервничайте, не напрягайтесь. Это а у вас там узелки, конечно. Ну, такие, не слабенькие. Фу. Сука, как дрожат руки, как бьется сердце. У меня еще какая-то такая напряженность по всему телу. Мне бы сейчас вообще не помешал массажист. Это был такой кринж. И он так охотно на это пошел. Я сомневался по поводу этого и по поводу корок. Я был уверен, что люди будут отказываться. Но оба этих случая я снял с первого раза. Оба этих случая я снял с первого раза. Как у меня дрожит рука. Вы, вы сейчас просто не видите. Ну вот сейчас... Ну, не знаю, видно или нет, но это была моя десятая поездка. Если у меня теперь не 5 баллов или хотя бы чуть-чуть не поднялся мой рейтинг. Я не знаю, что нужно делать, чтобы было 5 звезд. Не знаю, кем нужно быть. Ну, сейчас я вам покажу результаты. Это как раз я пару дней не буду никуда ездить. Специально для чистоты эксперимента. Я не знаю, как быстро начисляются эти баллы. И вот сейчас на ваших экранах появится результат. Прошло пару дней, я действительно не пользовался Uber, пользовался другими службами, я даже в пьяном состоянии. Не забыл, что мне нельзя использовать Uber, я красавчик. Но прежде чем мы с вами посмотрим результат нашей работы, я сам, правда, еще не видел. Я хочу, чтобы вы все-таки подписались на мой канал, сейчас переверните телефон, нажмите на кнопку подписаться, чтобы она стала серой. Мой следующий видос, где я продаю свои дорогие вещи, типа iPhone и AirPods на OLX. За желания, дурацкие желания. Вообще много классных роликов впереди, обязательно подпишитесь. Давайте уже наконец-то добьем 200 тысяч. Сколько там осталось? Не забывайте также, что у меня есть Payphone X, это другая моя подписка, ссылка в описании. Там есть бесплатный, очень клевый контент и платный, обязательно подписывайтесь, если хотите меня поддержать. Все, не напрягаю. Что же у нас получилось? Я смотрю... Блин. Осталось 4.92. Пошли нахер. Все. Я с этого момента хожу пешком. Я не знаю, что нужно сделать. Все, ребята, нажимайте на кнопочку подписки, пожалуйста. Поддержите. Строился. Я реально расстроился. Что мне нужно было сделать? Все, звоните маме. Ну, не моей. Просто будьте счастливы. Пока.